Música e Настера 70 лет прошло, так же новое, так же интересно. Всем джаз! Меня зовут Итер Дзиевский. добро пожаловать в Вашу чудесную Вологодскую филармонию. Я джазовый агентсер, директор московского джазового агентства VR Jazz Agency. И это третий концерт, концерт-лекция, концерт-встреча, посвященная истории и философии джазовой музыки. И в прошлый раз, на прошлом концерте, кстати, кто был на прошлом концерте с клавиатурой Дмитрия Муська, вы хорошо. Все, супер. Я всегда стараюсь спросить, кто в зале был, с кем мы уже знакомы, чтобы понять, кого, я, кого из публики я уже знаю, с кем я еще не знаком. В любом случае, на прошлом концерте мы касались темы величайшего джаза с по имени Чарли Паркер то большая Дизи Герецки, пианистов Теодора Монка, Пада Паула, и разговаривали об эволюции такого направления джазового под названием би которая образовалась в 40-е годы. После этого рассуждали о том, как эта музыка эволюционировала в хард в модальный джаз, баф джаз и многое-многое другое. Сегодня мы попробуем рассмотреть вместе с моими коллегами, музыкантами, альтернативную ветвь. Развитие джазовой музыки, которая прошла целиком через весь двадцатый век. Эта альтернативная вещь называется West Coast или Cool Jazz. Cool Jazz не в смысле крутой cool джаз, а в смысле прохладный джаз. Uh, West Coast – это также как uh, музыка западного побережья, потому что этот стиль зародился uh, на западном побережье Соединенных Штатов. И э, выступают для вас, мои друзья, потрясающие московские музыканты, которых я безмерно люблю и обожаю. Вы что там свое отделение и вы с ними когда познакомитесь, и вы будете скучать, когда они от вас уедут. На барабанах играет один из лучших барабанщиков, по-моему, не только Москвы, но и России. Совершенно потрясающий... До завершения! Мне всегда почему-то становятся спокойны на сцене, когда я играю контрабас. Я знаю, что все обязательно пойдет по плану. А контрабас, я не устану говорить, потому что контрабас это самый важный инструмент джазового ансамбля, потому что он форма образующий, долго с ним играет гармонию и ритм. И нам всегда везет, что с нами Роман Донников. Те, кто был на прошлой концерте, квартира Дмитрия не опустела, с Романом уже на фортепиано, пианистка, композитор, бэнд-лидер э, московской группы под названием «Live People Ensemble». Кстати, ее диски, ее альбомы сегодня продаются и здесь, можно приобрести, это уникальная шахманская музыка. Наталья Самарцова! <звучит> Том баш, с которым я еще не так". Сильно знаком, как, наверное, хотел бы с ним познакомиться. Мы не часто на этом работали вместе, но я уверен, что у нас все только начинается. Это Иван Ахатов! Один из самых баландыков на вокруг нашей российской дальнейшей сцене. Наш гость, вокалист, сегодня он для нас никто не знает, как принц гол джаза, Мы только что слушали игру великого саксофониста Лестера Янга, и а, можно сказать, что это родоначальник а, стиля West Coast, стиля Cool Jazz. А, об этом, в случае, говорят все музыковеды и все историки джаза. В е годы не было, он был один из самых популярных известных саксофонистов и а, воплощал в себе, а, наверное, все лучшее, что можно было услышать на западном побережье Штатов. И если начальники бибопа стремились к чрезмерной экспрессии, к блюзовой традиции во время своих исполнений, то э, звучание Лестера Янга, этого спониста, было очень прохладным, немножко отстраненным, э, без ярко выраженного вибрато и резонирующих абертонов. То есть звук Лестера Янга был, могли это слышать на видео, он был очень максимально мягкий, максимально легкий и немножко прохладный, в случае отдающий такой легкой прохладой. И отсюда, отчасти, появилось название этого стиля «кум cool или «прохладный джаз». И, к сожалению, у нас нету при себе саксофониста, чтобы нам, может быть, сыграть и максимально точно изобразить Акримон Лестер. Тем не менее, нам бы хотелось сыграть одну из композиций, Который власть там очень любил играть вместе с потрясающей певицей, или как раз певицей по имени Бини холидай. Слышали вы такое? Бини холидай. Кто слышал, похлопайте. Так, хорошо, хорошо. Вилли Холлидей его из всех двух дискосфонистов периода 30-х, потому что именно с Лестером мне было максимально комфортно и по звуку, и по ощущению, и по атмосфере, которую он давал во время концерта. И они очень часто исполняли композицию вместе под названием «Lame о or «Люби меня» либо «Оставь меня в покое». И с ее мы и начнем. Для вас играет Педор Ильшин, Роман Глобников, и а сенарят. Добрый вечер. Отличное начало. Влияние Ластера на последующих музыкантов, следующее поколение музыкантов было настолько велико, что в 1950-х годах концессорка, в 1950-х, на него ссылался великий трубач, один из главных гений истории джаза, Майлз Дэвис, в тот момент, когда он, по сути, создал это новое направление, кул джаз. Считается, что именно отец, основатель кул джаза, это все-таки, в первую очередь, Майлз Дэвис. Если э, Ластарьян заложил фундамент, то э, Манс уже синтезировал этот жанр, синтезировал это направление, и в 1908 году он в компании таких музыкантов, как Ликонец, Джерри Маллиман, полный список э, есть вот на этом слайде, э, приступил к записи альбома, исторического альбома для джаза, который получил название «Birth of the Cool» или «Зарождение акула». Э, и пластинка уже вышла в 1950-х, надела много шума, в первую очередь, потому что именно на ней Маус Дэвис продемонстрировал альтернативный взгляд на развитие джазовой музыки. И на прошлом концерте мы очень много говорили про бибоп, боп который зародился в начале, с архавных слов, что Чарли Баркер и Это был революционный жанр. Революционный жанр который старался противопоставить себя в первую очередь популярной музыке, артистовой музыке, которая звучала в 40-е годы. Боберы считали, что она сильно далеко, далеко ушла от того изначального джаза, каким он должен быть, и они старались вернуть джаз, можно сказать, корня. И Бибок был очень хлестким, реакционным, экспрессивным. В нем было очень много спорта, желание музыкантов произойти друг друга и продемонстрировать пирание своего мастерства. В этом смысле, конечно, музыка была совершенно уникальная. И корнями побок, разумеется, лежат в традиционной для джаза блюзовой музыки. В бабреже Янга и Марза Дэвиса, напротив, были длинные ноты, короткие фразы, многозначительные паузы. То есть сама музыка была более философская, более теоретичная, если можно к такому термину примерно. И э, джаз получился более умеренным, вкрадчивым, несколько более отстраненным, обладал более прохладной гаммой красок. И э, солист во время своего соло задумывался о каждой северной ноте. И именно это мне бы хотелось вам продемонстрировать, попросить музыкантов, э, сыграть ту же самую композицию, лавную лимми, но сначала в стиле бип а после этого, в стиле кул cool джаз мне бы хотелось, чтобы обратили внимание на отличия, как одна композиция может по-разному звучать в разных джазовых Да, да, да, да, хорошо, хорошо. А в следующий раз поедет Далин Борисович Крамер или, или Игорь Михайлович будет вам сказать ну, «А вот вы играли мне бомба, а теперь кул». Cool". Вот я точно слышал. Мы продолжаем. Музыканты исполняют для вас композицию под названием «Decession». Это композиция из альбома Майлза Дэвиса «Белховный кул», cool", который был записан в 1948 1889 году. А, нет, господин там режиссер. Это пока можно ставить в такой же влияние академической музыки. Именно из нее музыканты черпали вдохновение, вдохновение, поэтому этот жанр очень быстро стал популярен именно среди белых музыкантов, а не чертов. И одним из тех, кто по достоинству оценил, Одни из тех, кто по достоинству оценили идеи база Дэвиса, были пианист-композитор по имени Дэйв Брубек и антиксофронист по имени Пол Дэзн. И Дэй Брубек называл себя случайно играющим фортепиано композитором. Помимо джазовых сочинений, джазовых композиций, он написал два балета – мюзикл, ракторию, четыре контакта, пес, в общем, очень много всего другого. А Пол Дезмонт отличался не только своим уникальным стилем фразировки, но также совершенно уникальным звуком, совершенно гладким, очень нежным «Альтисимо». Есть, наверное, два саксофониста, которых можно в какой-то момент перепутать. Это Пол Дезмонд и Ли Коррис. У них немножко похожий звук. Но это то, что можно назвать классикой кулджата. И а, говорили про Пола Дезмонда, что это один из немногих саксофонистов, которые в XX веке смогли избежать влияния Чарли Паркера потому что э, Чарли Паркер был настолько сильной, важной фигурой, что все музыканты ну, старались, артисты, э, подражать ему, либо снимать его. Э, Дезмонд тоже, наверное, это делал, как и все другие артисты, но, тем не менее, он смог найти свой собственный уникальный почерк. И э, при, этом, при всем при этом у Рубика и у Дезмонда было совершенно потрясающее, уникальное чувство Юмора, я думаю, нечто очень похожее, может быть, на профессора преображаюсь, какой собачьего сердца. Это было, это было очень два умных еврея, которые невероятно умели язвить, невероятно умели разговаривать, было и, и, и, и, и совершенно и совершен, и потрясающее чувство юмора. И вот был Дезмонд однажды сказал про себя. Когда бы спросили, возможно назвать одним из самых техничных, быстрых, лучших сексофанистов в мире, Дезмонд ответил, я выдел несколько призов как самый медленный гальциксафонист, а также специальный за тишину. Вот. И это, на самом деле, исчерпывающая фраза, которую можно, наверное, очертить, обрисовать, обрисовать стиле, манеру исполнения. И Рубик и Дезмонд воздвигли мост между академической классической музыкой и джазом, принеся в джаз академический подход к сочинительству, к форме, к гармонии. И в 1959 году вышел культовый альбом под названием «Time Out» или ⁇ Время вышло ⁇ который по сей день считается одним из самых главных альбомов в истории джазовой музыки. И одну из композиций этого альбома, я почти уверен, что многие из вас знают, поэтому я даже не буду называть ее название, достаточно быстро, что это самая известная композиция в мире в нестандартном размере 5 четвертых. и все э, у него есть милософский, потрясающий альбом. Я кстати, с собой не захватил там рисков, нет? А, жалко. А, я говорил про уникальное чувство юмора Пол Дезмонда и Дэвид Робетта, и, наверное, придумал небольшой пример, кстати. Пол Дезмонд и Дэвид Пол Дезмонд в конце сороковых руководил а, небольшим а, военным оркестром в который пришел в качестве пианиста на работу Дэви Брубик. Вот это Пол Дезмонд, э, в общем-то, я не знаю, что там уж конкретно было, но, в общем, что-то было связано с зарплатами. Что-то там сначала его худеза, потом что-то не убрали. И в конечном итоге он э, Дэви Брубик из этого оркестра вы. И прошло, наверное, 5, может быть, 7 лет. И э, в один из моментов. Э, Пол Десмонд ехал со себя в машине, слушал радио, и услышал по радио трио Дэйва Груббека, того самого пианиста, который был, был из оркестра. И ему настолько понравилась его идея, настолько понравилась эта музыка, что он нашел, где-то в адрес этой адрес этого Дэйва Груббека, и поехал к нему значит, домой для того, чтобы уговорить о его присоединиться, к его трио, что пригласить трио в квартет. И Дэй Бруберг, а у которого было трое детей, в этот момент стирал одежду. И он заметил, увидел Пола Дезмонда, еще просто вот с улицы в окно, когда тот шел, позвал свою жену и сказал, ни при каких обстоятельствах не пускать Пола Дезмонда в дом. Вот ни при каких. Он его видеть не хочет вообще вот никак. Конечно, вот и Пол Дезмонд пришел, позвонил звонок он анкера, софт ухода он сказал, я хочу увидеть Дэй, а она сказала, нет. В Еще 30 минут Пол Дезмонд пытался оторваться в дом, в конечном итоге э, супруга пустил, он пришел э, и застал сошную картину, когда и внутрь море стирает детям, я ну, не знаю, что он мог им стирать. И он говорит, э, Дэйв говорит, пожалуйста, разреши мне, давай, короче, мы сделаем вместо три квартиры. Э, э, Дэйв долго отказывался ни в какую, после этого Пол Дезмонд нашел способ его уговорить. Он сказал, я стану сиделкой для твоих детей. Все свободное время от музицирования я буду заниматься тем, что буду сидеть, стирать, и вообще ты забудешь, что у тебя есть дети. Вот. И только при, при этом условии Дэйн согласился. Вы не поверите, действительно, Пол Дезмонд работал бесплатно, Дэйна Бобика, Бобика в качестве сиделки для детей на протяжении многих лет. Поэтому дети, которые вы, вы, выросли, я кстати, знаю сына Дэйна его зовут Дариус. Я очень надеюсь, что мне получится привезти его в Россию. Может быть, в следующем, через год ему уже 70. Тем не менее, они все вспоминали всегда эту историю про то, как Пол Дезмонт с ними сидел. Вот такие вот бывают потрясающие вещи, когда музыканты действительно хотят играть друг с другом вместе. Общая слабость Дубика и, и Дезмонта была в академической музыке, а также к сложным размерам. Было очень скучно играть в стандартных размерах – 4 четвертых, 3 четвертых. Вы знаете, что большая часть музыки, 99% музыки построена на этих стандартных размерах, 4 четверти, 3 четверти. Им все время нравилось экспериментировать. И поэтому вот эта композиция, особенно о что музыканты, называлась «State 5». Она построилась тем, что была написана в размере 5 четвертей. Ее написал Пол Дезмонд и Дэйв Рубик. Еще одна композиция с этого же самого альбома Timeout 1959 года называется Blue Ronda à la Композиция совершенно уникальная и за основу в этой композиции была взята композиция Моцарта Ронда Алятюка. Причем, если смотреть еще глубже, то эта композиция. Если я не ошибаюсь, такой то стандартный турецкий... турецкая традиционная песня, турецкая традиционная композиция и ритмика там соответственно. В общем, все это будет очень интересно. Ронда, Алянук, на вас играют металли Скворцова, Иван от Фуки, и впоследствии стал одним из тех, кто объединил американскую джазовую традицию с настроениями современной на тот момент академической музыки. И в 1949 году, по приглашению Марза Дэвиса, он принял участие в записи альбома The H the Cool, а, который, композицию с которого мы уже слышали. И в 1952 году он создал свой знаменитый квартет без пианиста. квартет без пианиста. Так получилось, что однажды пианист не пришел на репетицию, Джерри Маллиман подумал, что так даже лучше. Вот. А, на тот пункт пригласил своего друга, а, блестящего трубача по а имени Чет Бейкер, и а, что себя представлял квартир без пианиста? То есть здесь это не было фортепиано, была труба, и был балетон-саксофон. И мелодия исполнялась за счет принципа полифонии и контра Знаете, как у Баффа из, из полифонии он играет сразу несколько линий. В принципе, то же самое касается духовых инструментов. Духовом инструменте не может стоять больше, чем одну ноту, то есть не может стоять аккорд. Тем не менее, можно а, переплетать различные голоса духовых инструментов и создавать за счет этого а, полифонию. И это был очень неординарный, очень интересный и неожиданный подход к свинку, который, в общем, остался в истории на долгие-на долгие годы. И а, композиция, которую мы... Когда вас сыграют, это композиция, которую очень любит наш барабанчик, который Ившин, она называется Night Lines. Чего? Какую? Какие-то, что вы меня предупредили, что мы предупредили эту композицию. Как композиция называется? А, Line for the Линия дальнюю. Как она переводится? Правильно? Ha, ha, ha. Спасибо, ребята. Скажем так. так же, «Кассе» Варьяна. В первом отделении вот, композиции, но будьте уверены, во второй вы еще много раз его услышите. А, дорогие друзья, у нас небольшой перерыв. Тем не менее, через пять минут а, включится экран, и онлайн, виртуальная версия меня расскажет вам небольшую историю про нашего следующего музыканта, следующего героя нашего концерта по имени Чет Бейбер. Поэтому, сегодня будет желание, послушайте именно с его музыки, мы начнем второе отделение. Спасибо, что вы с нами.